Здорово. Ну как ты? У меня к тебе серьезный разговор, в общем я выдумал для себя некий челлендж, поставил для себя новую сложную задачу. Короче говоря, я создал абсолютно новый пустой канал на ютубе, канал на котором теперь будут выходить абсолютно все новые ролики по Black проект на который я не так давно перешел и сейчас активно на нем играю вместе с тобой и снимаю новые ролики. И я хочу поставить на новом канале для себя абсолютно новый рекорд, а именно набрать тысячу подписчиков менее чем за один месяц. Это примерно тот срок и то количество сабов, которое мы смогли с тобой поднять на другом проекте, благодаря которому ты меня уже знаешь. Как ты уже в курсе, не так давно я перешел на новый для себя проект, на новый сервер, создал для себя абсолютно новый аккаунт. Ну а теперь и новый канал. И я начинаю все с абсолютного нуля. Связано это еще с тем конечно же что на моем данном канале на котором ты сейчас смотришь это видео в последнее время происходят некие проблемы произошел некий резонанс роликов и аудитории сейчас объясню тебе поподробнее не так давно я пришел на youtube и как ты уже знаешь вместе с тобой мы смогли довольно таки очень быстро подняться и зарекомендовать себя на том проекте, который мы снимали последние пару месяцев. На данном канале есть немалое количество роликов, которые неплохо так выстрелили в свое время. И на эти ролики по сей день приходит новая аудитория, с удовольствием смотрит их, пишет мне интересные комментарии и подписывается на мой канал. И в связи с этим данная новая аудитория приходит в некое недоумение, когда идут за новыми роликами по тому проекту, но конкретно на данный момент видят уже абсолютно другой. В связи с этим у меня происходит смешивание аудитории. Так же, как старый, который не интересен другой проект, старая аудитория, которая предана моему мнению поддерживает меня во всех моих начинаниях и играет вместе со мной абсолютно в любые проекты которые нравятся мне этим людям я хочу сказать отдельное спасибо но как я уже и говорил ранее я никого не призывал и не принуждал переходить вместе со мной как и не делаю этого сейчас тот проект на котором я играл довольно долгое время и снимал его для меня был уже пройден все что хотел я от него получил и к сожалению ничего нового в нем я не увидел хотя ждал довольно таки долгое время я решил не стоять на месте, двигаться дальше и открывать для себя новые границы. К моему удивлению, перейдя на новый проект и выложив буквально несколько роликов, не имея на этом проекте абсолютно никакой аудитории, я сумел уже залететь сразу же в рекомендации и набрать неплохое-таки количество просмотров, которое неплохо так превышает даже несколько моих топовых роликов по предыдущему проекту. Это говорит о многом. Но конкретная проблема заключается именно в том, что на моем канале произошел некий симбиоз симбиоз подписчиков смешивание разной аудитории аудитории которая именно предана конкретно какому-то из двух проектов аудитория которая почему-то не хочет смотреть на каждый проект со стороны аудитория которая не хочет разобраться в чем-то выдвинуть какое-то личное мнение то есть я говорю конкретно о тех людях которые говорят ну вот я буду играть только вот в это и все остальное говно я не буду объяснять почему вот я так решил мне кто-то так сказал и тоже так решу. Ну, я думаю, ты понимаешь о чем я. Как я уже говорил тебе ранее, говорю сейчас и буду, наверное, говорить постоянно: я такой же человек, как и ты. И я играю в то, во что конкретно лично мне нравится, конкретно в определенный момент времени. Сейчас я нашел для себя проект, в котором я вижу огромную перспективу, вижу огромное будущее. Да что тут говорить онлайн говорит сам за себя. Камон, на Black Rush открывается уже 16 сервер. Данный проект бьет все рекорды по онлайну. И этому есть, конечно же, определенные причины. Главная причина заключается в том, что данным проектом активно занимаются и вбухивают огромные деньги в его разработку и продвижение. Ты задашь, наверное, вопрос, перекупили ли меня? Я тебе отвечу прям: у меня условия на данном проекте даже хуже, чем были на том проекте, с которого я ушел. Здесь я абсолютный ноунейм, здесь огромная конкуренция в плане ютуберов. Но это и проявляет еще больше интерес заниматься всем этим. Как-то конкурировать с данными людьми, как-то саморазвиваться. Здесь мне гораздо сложнее все это делать. Здесь от меня требуется больше внимания тому, что я делаю, больше качества, больше работать над собой и над своим контентом. Здесь я развиваюсь, расту и иду вперед, потому что для этого у меня есть некий стимул. Также происходит и в жизни. Это относится не только к играм или конкретно к Ютубу. Да и помимо всего этого, после выхода, наверное, данного ролика, после моего перехода на абсолютно пустой канал, я понимаю, к чему все это приведет. Это приведет к гораздо меньшим просмотрам, гораздо к меньшему активу. Ведь если здесь меня еще хоть как-то закидывало в рекомендации благодаря тому, что я уже сделал на данном канале, то на новом такого очень долгое время не будет. И все будет зависеть только от меня, от того, как я буду работать и сколько времени уделять каналу. Также из-за всего этого я сразу же автоматически буду снять сотрудничество. Потому что каждый проект сотрудничает не то, что конкретно бы с человеком, а именно с его каналом. Каждому проекту важен актив на его канале. И соответственно из-за этого на какое-то время я буду снят с данного сотрудничества. Но это тоже для меня не так страшно. Как я уже говорил тебе ранее, счастье далеко не в деньгах. И я буду только рад создавать для тебя что-то новое. Дарить те положительные эмоции, которые я тебе дарил на протяжении всего времени, что мы с тобой знакомы. Ведь я всегда был по-настоящему искренен и добр к тебе. Если ты помнишь, я люблю делать от души, делать по настроению. На данном канале я очень многому научился. На YouTube я пришел совершенно недавно. Многого смог достичь в не особо большом окружении людей и довольно многого смог достичь по меркам конкретных проектов. И на этом я не хочу останавливаться, ведь мне очень понравилась сама эта идея, реализация данной идеи. Я очень многому научился, очень много нового для себя узнал немного разобрался в алгоритмах ютуба как вся эта система работает я решил выйти на новое качество если ты сравнишь даже мои первые ролики на данном канале с моими последними роликами то я думаю ты заметишь огромную разницу я стал намного опытнее увереннее в себе и сильнее за что непосредственно хочу сказать спасибо тебе спасибо тебе за твою поддержку за все то время которое мы с тобой провели неважно на каком проекте я очень многому научился именно у тебя и все то, к чему мы пришли, это не только моя заслуга, но также и твоя. На сегодняшний день я пришел к тому, что я получаю немыслимое удовольствие от того, что я делаю. У меня есть основная работа, помимо ютуба, работа, которая меня кормит, кормит меня и мою семью. А YouTube для меня стал местом, где я могу хорошо провести свободное время, пообщаться вместе с тобой, сделать что-то полезное для себя и для людей, которые приходят на мой канал. Я повторюсь, я никого не призываю уходить со мной с одного проекта на другой. Я играю на сегодняшний день в то, что мне нравится. И если тебе нравится играть вместе со мной, то пожалуйста. Если тебе нравится смотреть мои видео, то я буду только рад этому. Я с тобой был всегда честен и относился к тебе с пониманием, и прошу от тебя того же самого. Ну а если у тебя какие-то свои жесткие принципы, то ты всегда просто можешь нажать кнопку «Отписка» и не появляться здесь больше. Ведь тебя никто не принуждает, я ко всем людям, абсолютно каждому, отношусь с пониманием. Также я хочу тебе сказать, что не спеши отписываться от этого канала. На данный момент я не планирую его удалять. И если вдруг тебе понравится подобная рубрика, конкретно какие-то лайф-разговоры, общения и диалоги о том, как вести свой канал, как создать новый канал на ютубе, как продвигать его в каком-то конкретном проекте, стоит ли заказывать рекламу для своего канала, если да, то когда лучше это делать, как вообще продвигать расти на ютубе то возможно на данном канале изредка я думаю буду выпускать подобные ролики и делиться с тобой своим опытом полученным на данной платформе но опять же, это будет лишь при условии того, если тебе понравится подобная рубрика, если мы наберем здесь бешеный актив. Также возможно в дальнейшем, как раньше я и планировал, на данном канале я буду снимать ролики по каким-нибудь другим играм, а именно по играм с ПК. Потому что я играю не только в мобильные игры, но это будет возможно в дальнейшем. Конкретно на данный момент у меня очень много работы помимо Ютуба. Ну а также все свое свободное время я развиваюсь на новом для себя проекте, изучаю его со всех сторон, очень много снимаю и работаю над контентом, над будущим контентом которая, я надеюсь, тебе очень понравится. Я надеюсь, ты понял, о чем я пытался тебе сказать. Я надеюсь, ты понял, что я хотел до тебя донести. Как я и говорил раньше, я никогда не боялся начинать все с нуля. Никогда не боялся что-то потерять. Ведь жизнь – это опыт. Опыт, благодаря которому ты постоянно что-то приобретаешь для себя полезное. Так что, если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно переходи по ссылке, в описании этого ролика на мой новый канал и обязательно подписывайся на мой новый канал следи за его развитием за его ростом и уже в ближайшем будущем вместе с тобой мы попробуем покорить для себя этот новый очень интересный и завораживающий проект спасибо тебе за то что ты заглянул спасибо тебе за твой лайк за твой интересный комментарий и за ту теплую атмосферу которую мы Создаем вместе с тобой каждый раз, делая новый ролик. До новых встреч на новом канале в следующих видео. Пока!